Сеть магазинов техники «Медиа-2» теперь и в «Избербаше». Большой выбор товаров бытовой и цифровой техники по низким ценам. Удобные условия рассрочки по нормам ислама. Суперцены к открытию с 1 по 3 декабря. Успей купить. Подробности у консультантов. «Медиа-2» ломает цены и в «Избербаше». Улица Азизова, 27А.